Всем привет, дорогие мои зрители, рад вас видеть на моем канале. Уже очень скоро наступит праздник, какой, я думаю, вы и сами все знаете. И в связи с этим я решил приготовить максимально бюджетный новогодный стол. Это не означает бюджетно много дешевой еды, которой можно просто наесться. А это будет именно новогодный стол с основным блюдом, с закусками, салатом и десертом. Так что оставайтесь со мной, сразу ставим лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. А мы начинаем. Первым делом сделаем десерт. Я не хочу запекать курицу и десерт одновременно, потому что это не то. Сперва сделаем десерт, потом сделаем салатик, закуску и потом в конце запечем нашу курицу. Итак, растопим сливочное масло и шоколад. У меня тут сливочного масла 180 граммов и 90 граммов шоколада 70%. Затем возьмем миксер, добавим 5 целых яиц и 220 граммов сахара. И взобьем порядка 7-8 минут на средней скорости, пока масса не увеличится вдвое. Как шоколад с маслом растопилось, добавляем какао, порядка 40 граммов. И все тщательно перемещаем. Как масса стала однородной. Даем немного остыть, примерно 2-3 минуты, а потом уже тонкой струйкой добавим нашу яичную массу. Так, друзья мои, яйца с сахаром взбились, теперь тонкой струйкой добавляем нашу шоколадную массу. Все сразу не добавляйте, а то у вас яйца свернутся и у вас получится шоколадный омлет. Нам это не нужно. Как все соединили, берем любые орехи, у меня тут примерно 100 граммов грецких орехов, и просто так добавляем нашу массу. Все тщательно перемещаем, можно и без орехов это уже решать вам, но тоже будет очень вкусно. Далее возьмем форму для запекания, у меня тут диаметром 25 сантиметров. Намажем немного сливочным маслом и отправляем всю нашу начинку в форму. И отправляем в заранее разогретую духовку при 170 градусах на полчаса. Пока готовится наш десерт, мы займемся нашим фирменным салатом. И для этого нам понадобится, у меня тут отварная куриная грудка весом полкилограмма. Порежем кубиком примерно в один сантиметров. Грудку я просто отварил в кипящей воде примерно где-то там 10-12 минут. Нарежем на вот такие слайсы и потом на вот такие кубики затем берем какую-нибудь посуду, помещаем на нее форму диаметром примерно 20 сантиметров и выкладываем нашу куриную грудку. Вот так распределяем вот таким образом, прессуем. Затем возьмем одну красную луковицу и порежем очень мелко. Затем добавляем майонез, примерно 40-50 граммов. Майонез лучше берите вкусный, дорогой. Вот так. Достаточно. И добавляем повсюду наш лук. Вот так. Затем, друзья мои, возьмем одну такую большую морковку и натрем на терке. Как натерли морковку, тоже отправляем вот сюда. Распределяем. Теперь все хорошенько солим и перчим. И добавляем еще где-то 40-50 граммов майонеза. Затем возьмем 4 яйца, сварим в крутую. Я сварил вместе с курицей. Теперь натрем на крупной терке. Вот так. Как натерли яйца на терке. Сразу добавляем в нашу форму. Вот так. Прессуем вот так ложкой. Еще раз, друзья мои, немного солим и перчим. Добавляем еще. Немного майонеза, примерно где-то тоже 40-50 граммов. И добавляем консервированную кукурузу. В принципе, можно тут добавить и горох консервированный. Можете добавить то, что вам нравится. Распределяем. так. Добавляем еще немного майонеза. Далее, друзья мои, возьмем сыр. Сыр берите любой, который вам нравится. У меня 150 граммов сыра Комте. И натираем на крупной терке. И выкладываем сверху наш сыр. Затем возьмем пучок укропа и порежем очень мелко. В принципе, можете использовать любую зелень, которая вам нравится. Но я считаю, что именно к этому салату подходит именно укроп. Итак, друзья мои, салат, в принципе, готов. Нужно просто украсить. Берем тертую морковь и распределяем по боку. И вот так аккуратно украшаем по бокам морковью наш салатик. Теперь, друзья мои, очередь пошла за укропом. Вот так. Теперь, друзья мои, у меня повалялся болгарского перца в холодильнике. Я порезал кубиком и тоже сверху украшаем. Это не обязательно, но так будет красивее. Добавим по центру чуточку кукурузы. Так. И немного нарезанного кубиком огурца. Вот, друзья мои, вот такая красота у нас получилась. Теперь отправляем в холодильник на полчаса, а тем временем мы приготовим основное блюдо. Тем временем, друзья мои, наш десерт готов. Даем остыть при комнатной температуре, потом отправляем в холодильник. Когда все уже будет готово, достанем из холодильника и нарежем на такие аккуратные кусочки. Основное блюдо у нас будет из курицы. Курица у меня весом полтора килограмма. Хорошенько внутри Приправим солью и перцем. Затем добавляем свежий тимьян. В принципе, можете добавить любую зелень, которая вам нравится. Добавим вот такие два больших зубчика чеснока. И в конце добавим лук-шалот, нарезанный на четвереньки. Вот так. Сверху тоже хорошенько солим и перчим. Потом выкладываем боком на противень. И выкладываем килограмм нарезанной картофели на вот такие кубики. Картофель тоже хорошенько посолим и поперчим. Затем сверху добавим кусочек сливочного масла. И немного добавим растительного масла, чтобы у нас ничего не подгорело. Теперь, друзья мои, отправляем в заранее разогретую духовку при 200 градусах 15 минут. Вот, друзья мои, 15 минут прошло. Теперь переворачиваем на другую сторону и опять возвращаем в духовку при 200 градусах на 15 минут. Тем временем возьмем одну луковицу и порежем соломкой. Затем возьмем примерно 200 граммов томаты черри и порежем пополам. В принципе, если у вас нет томата черри, все очень просто, можно заменить на обычные помидоры. Прошло еще 15 минут. И как видите, цвет у нас тоже стал золотистым. Теперь переворачиваем на нормальную сторону. Вот так. Выкладываем луковицу, вот так, со всех сторон. И томаты черри. И теперь, друзья мои, в последний раз отправляем в духовку при 200 градусах примерно на 30-40 минут, пока наша курочка не станет золотистым цветом. А тем временем мы приготовим нашу закуску. Займемся закуской. Берем такой тонкий хлеб. Можете взять лаваш. Берем столовую ложку сливочного сыра. Можете, в принципе, взять им сметану, кому как нравится. Но со сливочным сыром будет вкуснее. И так равномерно намазываем на лаваш. Затем, друзья мои, возьмем примерно 100-150 граммов копченого лосося и распределим вот таким образом повсюду. Затем скрутим в ролл. Так. Прессуем. Удаляем вот эти лишние. Так. Видите, какая у нас вкуснятина уже получилась. И порежем на вот такие роллы. Затем поместим наши закуски на какую-нибудь красивую посуду. Так... Затем возьмем томаты черри и порежем пополам, вот так. Возьмем вот такие маленькие моцарелы и тоже порежем пополам. Берем вот такую шпажку, прокалываем наш томат, вот так, и нашу моцареллу. Вот так соединяем и проколем нашу закуску, вот таким образом. Нужно еще немного оливку тоже добавить, тоже будет красивее. И так продолжаем со остальными ингредиентами. Вот так. Вот, друзья мои, вот такая красота у нас получилась. Ну, сколько мы потратили на эту закуску? Ну, примерно 5 минут. Вот такая красота у нас получилась. Думаю, что очень даже вкусно будет. Вот, друзья мои, курочка наша готова. Посмотрите, какая красивая у нас курочка получилась. Теперь пробуем на готовность картофель. Вот, замечательно приготовилась. Теперь сервируем нашу курочку. Выкладываем на посуду. Вот так. Выкладываем картофан по бокам. Вот так. Ни в коем случае не забываем про наш запеченный шалот. Вот так украсим по бокам, И наш чеснок с тимьяном. Тимьян уже нам не понадобится. Выкидываем. Вот. Тем временем достаем из формы наш салат. Будьте аккуратны. Вот, посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Наш новогодний стол готов. Думаю, выглядит совсем неплохо, особенно курочка. Пирог тоже выглядит. Просто шикарно. Я считаю, что мы получили отличный новогодний стол. Недорого, но со вкусом. На все про все у меня ушло где-то порядка 20 евро. По европейским меркам это недорого. По времени тоже. Я со съемкой вместе. У меня примерно все прошло где-то 3 часа. Тоже очень быстренько это все готовится, если все организовывать. А на этом наше видео подходит к концу. И в этом новом году хочу вам пожелать, чтобы все цели, которые вы себе поставили, чтобы обязательно сбились. И не забывайте обязательно поддержать мой канал лайком. Подписывайтесь на мой канал. И пишите свои комментарии, если вам понравился этот новогодний стол. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.